Всем привет, на связи мистер Офисерк, мы продолжаем играть в True Orient, Will of the Vis. Итак, что мы сделали с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы с вами сделали следующее. Мы как бы уже не так давно победили мельницу. Дальше мы очистили воду и поплавали немножко вот в этом месте, где... Где есть вода, да? И сейчас мы вернулись. То где, где же я? Вернулись вот сюда. И стоим перед входом в боевое святилище. Но помимо этого, в прошлый раз мы с вами прошли вот это вот крутое испытание на время. И получили за это еще тысячу крутых очочков, которые можем поменять на прыж... прыжок. Да, тройной прыжок у нас скоро будет. Все ж, давайте зайдем в боевое святилище и посмотрим, что нас там ждет. А, -а, -а, -а там. Нет, нифига не там. Стоямба, я хочу другое. Ах ты гадина. Я хочу сюда вот это поставить. Да ты задрала. А ты задрал тоже? Пошел ты. Пошла ты. Ты пошла тоже. Так, есть еще желающие. Попрыгать. Пошел. Пока. Так, улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. Чем больше улучшений для ячейка осколков вы найдете, тем больше осколков сможете использовать. Вау! Вот это, кстати, классная вещь. Так. Схиливаемся. Прям вот удар духа очень классная вещь. И здесь мы, пожалуй, поставим... Вот такую штуку. Мы хотели фармить, и все никак не фармили, да? Но теперь можем фармить. Вот, не знаю насчет вот этой фигни. М -м -м. Когда кончается энергия, вы можете тратить жизни на заклинание. Нет. Сбор жизни тоже смысла нет. Вот магнит тоже классная штука, поэтому давайте как-то вот так вот сейчас все оставим Я не знаю получится у меня или нет туда забраться может все-таки нам для этого и нужно вот эту штуку запустить может быть весь смысл в этом бой yeah, фрагмент ячейки жизни я нашел его все пока а, ну тут наверное есть смысл игрек сделать Ну ладно у нас тут пришли жел желающие умереть Пока. Так. Да вы серьезно, блин, забодали меня. Оп. Я еще получил осколочки. Ну что ж, главная эта цель была, какая, я думаю, вы поняли. И я ее осуществил. Мне дали ячейку жизни. Эй, это классно. Так, что мы можем увидеть тут? Тут мы можем увидеть, что карту мы не видим с вами. М -м О, -о, -о, О! Тут мы видим скрытое место. В скрытом месте мы видим классненькую энергию. Так, предел Баурера, родник светлого озера. не nee, кстати, стрелковая штука классная вещь, если честно. Так, ну, явно нам не туда, не к Мишки. Мы еще не готовы, да, я так полагаю, к нему. Ну, давайте, просто ради интереса. Так вот, мы как эти... Что-то у нас, Я вот давно тут стою, это медведь никак не присыпается. Ну, это все то же самое. Ну, я понял пока мы это не можем сделать я и как бы не надеялся сегодня этого делать. мы не готовы М -м -м. что мы можем увидеть здесь да в принципе ничего да и -э полностью Согласен. Оу, да, горликова руда. Здесь больше ничего нету, да? А как мы ту можем забрать к Бяку? Пипец какой-то. Как мы можем попасть туда? Явно не так. Сколько всяких клевых штук тут, как выясняется. О, вот как мы можем это сделать. Так, я понял. Саремба. Е, фрагменты чеки энергии. У нас все фрагменты чеки энергии, почти еще один, и ваш максимальный запас энергии увеличится. Что ж, у меня вообще очень классно все теперь происходит. Да хоть забейтесь вы, я просто стал офигенским. Так, здесь нам ничего не удосужились. О, ужились. Здесь нам удосужились подкинуть тоже вкусняшки. Хоть и небольшие, но они есть. Класс. Давайте дальше вниз пойдем. На что тут еще делать? О, пупеть. Мы сейчас прям вообще какие-то эти... Вкусные придем. Очень-очень вкусные. Сколько нам всего сейчас надают? Сколько всего мы дад получим сейчас? Это просто классно. Так. Матей, да? Матей. Матей ты нам не матей блин а вот непонятно ничего нового ничего интересного так М -м -м -м. вопрос как нам выше подняться вот никак ай-яй-яй вот давай с тобой поговорим город тебя получилось добраться до самого рая Да, колючек там раньше было поменьше но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку вот бы там побывать но у меня здесь много работы покой только снился да посмотрим что ты можешь сделать с колючками Отлично, прямо сейчас начну. Начинай. меня зачем трогать, дружище? Больше никаких колючек. Родниковые поля с каждым днем все краше. Но, блин, к сожалению, я у тебя пока ничего больше не смогу сделать. Даже крышу над головой. Не хватает горликовой руды. К сожалению. Так, игра у нас получилась хранение. Это очень классно. Ток, давай, давай, давай. Так-то лучше теперь полях течет чистая вода, может не рыбалка заняться. Полагаю, это все твоя заслуга. Когда узнаешь, как разобраться с остальными бедами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в этом погибшем лесу на востоке, пройти по ней не так-то просто, эх. Но когда крещащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Все, да. Эх, больше ты ничего не можешь нам сказать, к сожалению. Вообще ничего тут нету. Ващ пье давайте пробовать смотреть что у нас тут у ребят есть о о то самое новое место и дух духи ведь помогают другим да у меня тут проблемка мой желудь провалился в дыру это подарок от одной особенной моки я бы его достал но дыра очень тесная и в ней очень темно может с нужными инструментами, думаю, можно расширить. Путь во тьму. Новое побочное задание. Придите в пещеру, найдите там вещь. Блин. Какие вы растеряшки, ребята. Оп. Кто знал, но я просто в стену побежал. А там оказалось все очень даже классно. Так, а здесь мы спрыгнуть вниз не можем, да? Давайте с Твилином переговорим. А, Сколочки и... Зачем они мне, да? Я вот взял сбор энергии. Так, давай, сейчас второй раз поговорим. Возьмем у тебя улучшение совершенствование протяжение, вы притягиваетесь к одному врагу за прыжок. Че? В следующий уровень, притягивайтесь к одному врагу и наносите ему урон. А зачем мне ему урон наносить? Может я его не хочу бить. М -м -м, больше урона здесь сбор энергии получать из врагов внутри сферы духовного света больше Ну, но на 4 сферы духовного света больше все мы прям фармеры по полной программе половине экрана Притягучка, да? В дребезге снаряд ухи делится на 4 снаряда. Каждый летит далеко. у нас 50% урона. На 5 снарядов каждый летит недалеко. В чем прикол? 50, а потом 50. А, больше снаряда ну пусть будет если честно я не знаю зачем это мне но но теперь пусть будет магниты максить не хочу безрассудство блин мне урон наносим другим врагам ни к чему к сожалению поэтому не буду тратить на это свои купейки кровные так, ну, а тут мы больше, к сожалению, никому не можем подойти, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Темная пещера под нервником. Ну, блин, а... Как мы в эту пещеру попадем? Где это она, пещера это? Ладно, фиг с ней. Может быть, это вот эта пещера? Но фиг его знает. Чернильная топе она под родниковыми полями странно может есть смысл опять туда сбегать я думаю как вот это поднять тут еще какая-то хреновина очень и очень непонятно. О, -о, -о, -о. Это что это нам даст? Даст, что тут мы заберем все и вся всех кого можем это сделать. Так, окей, я такой разбегусь, к примеру. Прыгну и. И не долечу никуда, да? Понять могу, что я выронил свою желудь. Какой же я неуклюжий Может что-то из шахтера сможет помочь. У них здорово получается копать. А где тут пещера? Или это просто типа этот? Найди, где, где ее можно найти, да? Понятно, что ее тут нету, но. Че к чему задание здесь? Могли бы поставить меточку, где-то пещерка. Я бы сразу сбегал, скорее всего. Блин, нельзя туда и все тут. Вот как мне, как мне подняться вот выше? Вот он, офер наш. Хорошо, что мы оба целы и невредимы, и к тому же нашли то, что искали. Ну, или оно само нас нашло. Меня впечатлить непросто, но должен признать, что я тебя недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Хочешь отточить навыки? Да. Итак, мы можем с вами э, усиленное пламя долбануть, чем мы не пользуемся. И быстрое перемещение. Быстрое перемещение я сделаю. Там у нас что-то в районе 1100 требоваться были, да? Блин, пламя, пламя, пламя. пламя. Будет дух. Так, ух ты, какой-то новый персонаж. Тали. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного. Но дух... Родные мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут Чужаком. Я, конечно, не жалуюсь, я уже почти забыл, каково это, чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Как успехи, дух? Получилось найти семена? Какие еще семена? Так, я не понял прикола. Список проектов. Вы еще не отыскали эти семена. Лунная силь. В отличие от своих сородичей, ловцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. Удержив тебя, чтобы посадить? Чего, блин? Тогда приступим. Что? И про что говоришь? Что он делает? Что-то садит, походу. Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы? Эти занятные растенияцы тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки хочешь еще немного по огородничать из проектов какие-то семена нужно найти ничего страшного озеленение полей новое побочное задание помогите талии озелените родники искучаешь по дому иногда я просыпаюсь и чувствую будто и не уходил мы жили в славной избушке на пауках и в ящиках было полно семян для посадки когда пришла метель, я попытался внести их все. Надеюсь, ни одно не забыл. Да нет, ничего не получилось. Избушка Тали, новый слух. Нажмите, чтобы узнать подробности. Предел Бау... Баура. Новая милиция, возвращайтесь к лог. Что? Ух, озеленение полей, да? Такие необычные семена, грызун, блин. Так, что тут за избушка -то на курях ножках? Угу. Угу. Кто тут выше, типа, есть, дружки, наши. Как-то странно все это дело происходит. Очень и очень странно. Давайте сделаем разгон. И получится, что мы не допрыгнули. Попробуем еще раз. Ай! Я прям чуть-чуть не допрыгиваю. Что за. Прости, братан. Но не время для разговоров у меня тут есть поважнее задание попрыгать пособирать ай ой ой а что за фигня почему я не могу забрать то что за Типа я должен зацепиться за эту? Да нет. Ну и придятина. Есть. Как, как нашему братану туда попасть-то? Молки-пта. Не, не получается никак не получается вообще никак так ладно побегал я тут попрыгал я тут ну как выше подняться я тут пока не понял тут походу нам нужно вот через эту мишку пройти А, здесь я, получается, не получил, да? То, что можно получить. Давайте попробуем еще раз туда смотаться, тогда, раз такие дела происходят. Да, чтоб тебя. Прыгни сюда ты уже. Эм. А что с песками? Вообще классно. я не могу забраться обратно. Я уж думал, все, останусь тут. Но то, что там почему-то нельзя забраться, я к в шоке. Как так-то? Эти песочники, я еще и обратно опять не могу. Да что такое-то? Алло! гараж сложно это все как-то и это мне немножко не нравится Чему эти сложности так, ладно, мы поплыли обратно, походу да что, я тоже нигде не был, скорее всего нельзя это называть обратно ныряем Тут где-то есть проход, якобы... Якобы есть проход. Ага. И есть моки еще. Вода чистая. Вокруг полно интересных пещер. Я не умею прыгать так же высоко, как ты, но энтузиазма мне не занимать. Любое дело становится приключением. И если делать его с энтузиазмом, понятно все с тобой. Энтузиастый. Ага, прыгать, да? Говорят, прыгать я должен высоко. Я вот не могу найти парня, который, блин, учит высоко прыгать. Но знаю, что он должен быть где-то. Этот, блин, не дает прыгать высоко. Это тоже что-то подтупливает. Кто нас может высоко научить прыгать? Это точно нет. Это точно. Может здесь кто-то? Кого знает? Эх. Плавные парни, но не дают нам попрыгать. Так, ладно. Я бы хотел, конечно, сегодня на найти э э того, кто реально учит высоко прыгать, но даже не знаю, судьба это или не судьба. Вот, нам предлагают войти в пещерку. Давайте. Это что за... Давай, Люба. Вес у тебя в моей скромной обители. Слушай, а я тебя уже видел. Исследуешь эти края, да? Ну, как раз надо бы исследовать одно место и лучшего духа для этого не найти. Я про тихий лес. Я бы сам пошел, но боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождись. Дождь, пепелс, смерть в воздухе и всякое такое. Так что сходи лучше Ты. А потом подробно расскажешь. И об опасностях тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Я отмечаю на этих картах свои наблюдения. Хочешь взглянуть Ох, отображение ячеек энергии. На ваших картах отображаются все ячейки энергии. Отображение ячеек жизни. На ваших картобража все ячейки жизни и отображение скоков. О, боже ты просто говнюк карт тихо лесного побольше эти этих перестали бы что-нибудь интересное ну макарек. Ну ты кроме как отметь все что можно отметить, измерь все что можно измерить На основе твоих черпающих сведений я составлю карту то есть мы мы составим карту не не не не, -не. Не хочу я тебя ничего трогать. Так, есть тут какая-нибудь? Реномина. Нет, да? Внизу может что-то есть у тебя. О. Что за хрень? Тут было вкуснятина. В котле прям. Это как так можно было придумать? Ну круто, чё, я рад, что так получилось. То есть мы тут можем все расфигачить и получить вкусности, да, разные? Классно. Я не думал, что это все так работает. Нет, не, не, не, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет извини но я пошел я не хочу тратить маню на тебя так давайте смотреть как выбраться да Ай, поплыл я поплыл отсюда сок когда же ты пропадешь вымернем о, -о, о вынырнул да Как? офигеть то есть тут если какая-нибудь рыба будет плавать то нам очень повезет так ладно я еще этих нпс попрашиваю не бесполезно этот не хочет нам ничего рассказывать, но у этого у этого ничего не поменялось, конечно же. Давайте посмотрим, еще у нас тут есть что? Не, зайти нам нельзя. Осколки, нафиг. Улучшение так мне нужен другой другой громила какой-нибудь блин а тут больше никого такого нету да и -хо, хо но нет я конечно хочу повыше подняться но мне не дают Хотя тут вот была вероятность, что я смогу. Во, во, во, во, во. Есть контакт. А это уже хорошо. Так, давайте смотреть, что тут. Тут у нас... Тут, походу, нужно все-таки горликовую руду. И тогда мы туда каким-то макаром да сможем приподняться. Ой-ой-ой. Так. Вот это классно. Фрагменты чеки жизни. Собрали чеку жизни. Максимальный запас жизни вырос. О, вот это как можно даже сделать. Классно. Но я этого не сделал. Так, я понял вас. Так, еще раз. Оп. Вот как это надо было сделать. Так, дальше. Мы на слишком высокой ветке, да? Тут мы нигде пробиться не можем. Блин, было бы классно, но нет. Это плохо. Так, здесь что мы можем сделать? Мы можем по ходу... Ай-яй-яй, воре э, э, е Разряд дуги. Вы получили новый осколок духов с ним. Снаряды дуги духов задевает соседних врагов. Что, блин? Что это значит? Короче, весело. Такс. Тут тут чего-то она тут горит. -то? Такое ощущение, что-то есть. Но я там ничего не могу взять, или это такое задание. странно это все так ладно пойдем еще одного парня потревожим немножко и он у нас на той стороне отлично от тебя видеть да блин не знаю мне жалко. Жалко это творить, понимаешь? Очень жалко. Так, ну чё у нас тут прям безвыходная тогда ситуация. Мы не можем найти того, кто нам... А, -а, а, я, кажется, понял, кто это будет. Это будет вот. Это будет Кволок. Что ж, давайте быстренько тогда бежим до него. Ой-ой-ой. Расплевались они тут. А, может. Понятно. Все понятно. Нам дали карту, рисунок. Вы нашли новый предмет для задания. На этой карте изображены пунктирные линии и крестик Ты меня я тебе что за нафиг? Что за нафиг? Что за нафиг? Ну было ведь это уже задание. Уф очень странно это все. Ну ладно, что я могу сказать. Я подожди, ты тут тут... заблодали забадали у меня. Есть контакт. ничего нет, то что я все забрался, что можно было. И нам вер, да? не, тут вот, но я хочу прям вверх. Ах ты, гадство. Блин. Не получается так вот. Придется стоять. Какая-то хрень происходит. Давай, давай, давай, стреляй. Блин. Вообще все плохо. Я ж вон туда, надо как-то притянуться. Давай-давай. Есть контакт. А чё это мы не хотим? пипец какой-то тихий лес здравствуйте если честно мне кажется нам придется в следующий раз прям тихий лес обследовать да Дайте на этом с вами остановимся. Приветствую тебя, дитя. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители топе перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на востоке открыт, но будь на чеку. В лесу живет та, кого Моки называет Крик, ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Ну, нифига себе. Ух, елки -палки. Пропавшая подруга Ку упала на востоке в Тихом лесу, это опасное место для маленькой совы. Разрешите ее как можно скорее. Да. Тихая мельница, задание выполнено, к хвалка, пропавшая подруга, новое задание, найдите ку. Что ж, на этом мы будем заканчивать, единственное, что я хочу с ним поговорить, видно, для этих краев еще есть надежда и дитя. Смотрю на тебя и думаю, а вдруг прошлое это будущее, на смену в угасанию приходит новая жизнь. Блин, ничего нам не говорит, ничего не хочет дать, а это хреново. Что ж, на этом мы с вами реально закончим сегодняшнюю такую большую глобальную серию. С вами был Фислерк, всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч, всем пока.